РСП Композитор роман в на бити Беладисы вот так Дисы вот так Бела Дисы Вот так Дисы вот так Бела вот Дисы Блять вот так Пальцем щелк Дисы Так Самый жесткий это факт Мой гордился бы мой братан Дела Дисы блять пальцем щялкой диск и так самый жесткие, открыт мой гордил собой мой трак да. ух свежий молодой вот виток снова разбирают пларек сыками не любят подбодю не будфилку шоу, это мой фло, Пау, пау, залетал, биг Бутасаня, так, так, смасок, Дэнс, ты гапак, пау, пау, залетал, с бит Бута-саня, шача, твои суки волот отдышача. У, пороне, давай-ка по деталям, тебе не угодило, да не тоже удожда, сука, я тебе не голка, эти твари понимаю, сделай не сноси дыха, а не покинуть Нах! О, может ты тебя, бру? Так на вольно десовый пошл вон Самый жесткий был, я им остаюсь, В брововой игры опять перевернул. <решили> дела дисы вот так дисы вот так дела дисы Accenture. вот так дисы вот так дела дисы блять вот так пальцем щалки дисы так самые жесткие так. мой гордился бы мой брат он делал дисы блять вот так пальцем щалки дисы Самый жесткий.